Перед вами планшет Explain Informer 701. Вот, можете увидеть здесь модель. Его. Это достаточно старый планшет. Всего одно ядро на 1 ГГц примерно. Так, реклама. платформа XDroid какая-то у него 512 оперативной памяти внутреннее хранилище 1 гигабайт и еще около 2 гигабайт выделено под файлы то есть это тоже самое внутренний накопитель но он разделен на две части разрешение 800 на 408 смолли 400 mp1 то есть достаточно слабая графика у него так Телефон не поддерживает сим-карты Сейчас он подключен к Wi-Fi Батарея у него в принципе более-менее нормально работает Даже учитывая то, что он достаточно старый Версия Android 4.0.3 На да для него есть некоторые кастомные прошивки Но я после того, как Одну попробовал поставить на него, другие не пытался даже пробовать. Указано, что на устройстве есть рут, то есть это получается, что у него с самого начала при прошивке стандартной имеется рут доступ, хотя самого приложения для рута в настоящее время у него не установлено. У планшета имеется только фронтальная камера. Основной камеры у него нет. Поддерживается USB от host Температура 30 градусов. Но при использовании Wi-Fi достаточно сильно нагревается. Из датчиков есть акселерометр. Приложение на него практически не устанавливал. там По мелочи установлено. Так, в общем, это все, что можно было посмотреть в Аида. Теперь мы посмотрим информацию о планшете. Так, общая информация. Так, из-за того, что версия Android всего лишь 4. 0.3, на него достаточно мало приложений в настоящее время можно установить, потому что многие приложения требуют версию Android 4 4.1 хотя бы. Также не очень удобно, что у планшета нету тут сенсорной кнопки для создания скриншотов. Работает он достаточно медленно, то есть пользоваться им нереально в настоящее время, особенно современными сайтами сложными. Он практически зависает. Ну вот, можно открыть HelpX сайт и посмотреть описание, точнее отзыв одного из пользователей об этом планшете, написанный в 2013 году. Сейчас уже девятнадцатый год, то есть практически шесть лет прошло с момента того отзыва. Ну вот, он подвисает. При работе в интернете даже на таких вполне несложных страничках. По поводу флешек хотел бы сказать, что он поддерживает флешки до 64 гигабайт включительно то есть это из тех которые я мог проверить я на 128 не пробовал вставлять у него вот смотрите в разделе память мы можем увидеть вот смотрите чтобы убедиться что поддерживается до 64 гигабайт вот флешка отформатирована в X2 вроде бы, точнее фор... файловая система XFS Xtf... или как-то так. В разделе для разработчиков у него достаточно мало настроек. То есть здесь даже слишком мало настроек. Обычно в более современных версиях больше настроек. Планшет работает по HDMI, может выводить картинку. Но реализовано это не на самом хорошем уровне, потому что... при выключении подсветки в самом планшете изображение пропадает также тут имеются стандартные виджеты в общем-то планшет, если бы он был немного производительным был вполне себе хорош но из-за того, что у него достаточно слабым вышло железо он нереален для современного использования то есть просто как игрушка ну в принципе можно запускать видео смотреть это максимум для чего он предназначен то есть видео вполне нормального качества играет без проблем он. Ну вот и все в общем что я хотел сказать об этом планшете